дождь да, дождя да, дурак Я верил, будет хорошо, но вышло как всегда И все же очень благодарен за твое присутствие Хоть и запомню это на года Меня yeah. держит yeah. дождь, на улице дождь Сбават, скелета.